И всем здарова, ребят, с вами я Ванёк, мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3, да, Saints Row 3, именно третью часть. Я немножко поспал, немножко отдохнул, Должна да, днем спать нежелательно, но мне как бы все равно. Спать или не спать сейчас, я устал очень сильно. Испать очень сильно хочу, поэтому загрузка идет. Продолжаем. Короче. И я не могу загрузить со звуком, потому что на звук ложатся авторские права. Ну и собственно, а звук-то я не я не песню сочинял. Так, стоп, а чё у нас по миссии надо... А, возвращение в стилпорт. У нас последняя миссия и... Магазин 9. А, не, не, не, не, не, не, не, стоп, денег пришли. Отмыто денег, и того 8 тысяч. по часовой доход 2757 И того давать карту, карту, карту, карту, карту. Так, 5 тысячи. Так, у нас того... Сколько вообще у нас? А девять ну не не пойдет вообще. Так как я у нас экономист, я не особо как бы на эскейп надо на назад покинуть жилище уверенный уверенный уверенный. Так на табуляция продолжи игру на на Ев гараж и открыть дверь, короче. Надо нам на тапс. Нажать тут. А, блин. А, вот дождь. наш даже на телефон. Возвращаем в Стилпорт. От... Короче, возвращаемся в Стилпорт. Ребята, миссию. Продолжаем. Стилпорт. Мост Хангер. Сенатор Стилпорта. Стил Этот город называется, а не Стилпорт Точно, Стилпорт же был во второй части, и в первой части фронты был Стилпорт. а в этой в 3, и в четвертой и в пятой будет этот at вот. at <indic language> <поди> <поди> А, вспомнил, что-то надо <поди> будет продать. Тут нужно Кинси будет спасать, ну вот Эй, на, лучше, лучше, чтобы было от... Не сейчас. Oh а, вс ⁇ Ну, если синдикат держит Кинзи на борту, I'm они зна зна знают, что она что-то стоит. Я буду пытаться как бы переводить. Значит, она им зачем-то нужна. А если... Если... Если синдикат держит Кинзи на во то значит, она им чем-то нужна. А если бы... Вы... Так, на Е подняться на борт. На, на Е подняться на судьбу. Блин, а, это, блин, наше судно, я думаю, что это не наше судно, know, kind of я не знаю, но, стилборд oh, oh. будет моим, ну да, кто спорит, босс, собственно, oh. Oh. твой стилборд будет, твой стилвотер. КИБЕРПАНКОВСКИЕ! Они, реально, эти ребят похожи на то, что отроди киберпанка. Мы в прошлой серии с вами освободили Олега. Хорошая работа, босс! Не знаю, ребят, но я что-то, короче, сейчас хотел поиграть за женского персонажа, но почему не знаю даже сам. Может, потому что я очень сильно люблю дам всяких возрасте и не возрасте. А, ребят, меня что-то стреляют сзади. Да и спереди. А, сверху тут. Сой лаве хор Мне очень сильно бы понравилось, если бы переводили бы ее фразы, которые Сой лаве хор переводили бы на русский. Потому что это реально не, не, не американская, наверное, фраза ее, а испанская. Потому что я хотел вам сказать реально, ребят, в Америке специально учат еще испанский, чтобы, так скажем, просвещение было. Это что это? А вспомнил, это блин, черт. Это эти, блин, как его там, не помню. Короче, это тоже синдикаторские, но, но другие. Кто нибудь еще? Пойдет против меня кто-нибудь еще? Ты только, друг. Так и вы, друзья мои. Идите вы нафиг отсюда. Пожалуйста, спасибо. А нет, ты один остался там или одна мне, как бы, из Израильнице? Так, сейчас посмотрим. Кинзи, uh, uh, right? yeah. верно. So Давай на... Давай на выход. Развязать нужно. Развязать, Кинзи. И Кинзи стал нашим братком, ага. Так что вам надо? Мы против многих людей синдиката выступаем. Поможешь нам? Well, Сейчас Квинтар БДСМ, понял, чё, делаем сейчас? займаса спасаем надо, отправляйтесь в бдсм клуб. <звук> Чтобы не было соблазн послушать, я лучше выключу, выключил все звуки, по идее, в игре, но... Радио не выключается, ну нет, ну звук-то радио выключается, но. Ну вот, так не. А, нет, точно, да. На куже. На куже это гранаты на ку на. На ку гранаты. И на Е гранаты тоже кидаются. Ну ладно, может не граната на Е, ну.. Но... Сейчас посмотрим с вами какой-то... Нифига себе у сестры Д. Винтерс поместье. А? Ребят, смотрите. Нифига себе подсвечники. Не, я не очень... Люблю бдс но вас, ребята, я точно не особо. Хватать по так. Не очень люблю, люблю сильно и зрачок не очень сильно люблю этих особенно, особенно этих. Расскажи мне, где займус или хочешь? Папа, по -по пожалуйста, да! Накажите меня! Накажите меня! Меня хочет в лосье а, а, Плохо! Хватать посетителей! а В пирс да выходим, чёп... Я плохо себя вел. Ага, я хорошо, блин. Как будто бы я хорошо себя вел. Целый год, блин, такой. Ангелочек, блин. Ангелочек, ангелочек. И в итоге не особо. Так. Ай, я у вас? Рассказывай нам, где. Ты менеджер? Я просто пришел на. Да что со не так люди, блин? па па, па, па, па, па, па, па, ребята, да что не так с вами, пиплы? что не так с вами народный, я просто пришел сюда на вечерок с вечерок Синдикат с черным. А! Я. Бардушка, блядь! <звучат> Ты Я ничего тебе не скажу. Если. Есть если... сейчас. А если я тебя убью? Он в полбаре. Есть еще один. Фигайся, сколько из врачек-то оказывается в самоторе. Это и не знала, ага. Они все разлетаются так, как вот они хотят сами играть. Одним ударом. Мне нужен санитазер. Да, это такое дело тут не надо. Это короче. Пока турки доставать, блядь. Как мы найдем этого Займуса? Может, он какие-то звуки издавать? Мне кажется, вот этот файринг должен быть им. Ну иди нафиг. О, черт это. У нас нету времени Займус едь. Пока турки меня доставать, блять. Паникар. Поникар, блин, Саймос нафиг! Поникар Займос! Серьезно что ли? Черт Поникар Саймос, сука! Это даже смешнее! Блядь, чем я думал, как они встретились? Заемос, все. Давай вот. So так, ну you know. ты знаешь. Нет, что? Спасибо. Накрупавухой занял. Ну, давай позже, to... если бы... Смотрите ангеля. Я понял эту миссию. Never, That That nice. Nice. я серьезно. Oh. Займус, я, ну ты прикольный, чувак, конечно. Oh. Oh. Oh. А ведь раньше во второй части было... Oh. Прикольненько. Спасибо, Займос за похвалу. Не очень она нужна будет. Едем те. А -а -а. Так, полицейские, полицейские Сейчас. В основном полицейские сейчас Э-е. -э -э. э -э. Это называется группа бое. Изначала не мозга, блядь. Сайвоз, это реально группа буха. Групповой изнасиловни моего мозга, моей мозговой активности. Это было прикольненько. Ah! Да, тут согласен с no Займусь Помогу сейчас. Нового братка потеряем Потеряем пацана Он больше не наверят Он больше не прилетит Никто не будет Потеряем пацана Земус, давай сюда! Быстро! В космос! А, не не не не не не не не Стоп, не в космос, не в космос! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! френдли, френдли-файер! Фа-френдли, френдли, френдли файер фа френдли френдли френдли фаер. Он, благо, мной купим, вроде как. Купить патроны или я Так. На надо. Как надо. Больше патронов нельзя сюда. Сюда больше патронов нельзя. Сюда тоже два патрончика купим и все. Беспилотник ж нет, максимум, повелитель, RC, волн. Максимум 2015, нет. Ну, э, отмена купить или лучше оружие сейчас. Фалл, блядь. Купим? Чё? А у меня 9000 есть. Возвращаем в стилпорт. Не пройдено, займа смёрф. Ай, ну понял не.. Блин, я что еще? Продолжал что ли мне? Я что, продолжал что ли еще, блин? спасибо что спасли меня да не что я серьезно не за что блядь. займус ну ты меня немножко под подбешишь конечно но ты боссу очень сильно нужен на самом то деле и ты только на одну на эту сеть на эту миссию и все Нет, только на вторую часть сенсор и все. Было бы встречная полоса на третьем. 8 восемь, миллиметраж девять, десять тысяча по тысяча метров по встречной полосе. Из восьми тысяч возможно. Айпис Айленд изучена, Роща изучены, Районы. А вы знаете, как сложно с этими метражами уживаться? Леди. Не, я, короче, Займос, Да не надо, блин, не надо бороться, потому что ну сам крыш понимаешь. Найдите ангеля Даламурта. Как Мангеллан. 15-18. Вот тут вот вроде. Эль Чупагабра. Ангель будет выступать, как мне кажется. Взорван на капотах 15-18. А я что то не помню, чтобы я делал что-то подобное. Ну что ж, челучидоров. Так. Анхель? Мне нужен анхель. Короче, и все. Потом, короче, будет задание, когда мы с вами. Точнее, когда я пройду эту миссию. С, а, с, точнее, эту игрушку. Не знаю, как насчет миссии, но эту игрушку-то я пройду сто процентов. Когда я ее пройду, будет миссия одна специальная для меня, наверное. Люди любят знаменитостей. А черт здесь происходит. Ай, ну один раз увернулся, ну все же. Ай. замус да блин, ну беги ты черт, ай, ау, ау, блин, да, перезаряжайся, ты быстрее, ты черт, ты Короче, ребята, где-то так получается. По возвращению в Тилпорт не пройдено, но я потому, что я дурак. Ага. Где у нас контрольная точка? Контрольная точка, это, наверное, там, где я думал. Поэтому давайте, ребята, как пройду, короче, эту серию, эту миссию я вам наберу тут. И давайте всем до следующих встреч в Saints Road The Third.